Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София. Мы продолжаем дорогу 96. Я вам прошлая серия была какая-то тихая такая, поэтому я сделал чуть-чуть погромче. Все. Давай, Смит, с удовольствием. You ну что, ну начинается. Ты, поехали. Ну мо я серию не успел. Не на нас. Да, не смотрю. Uh... О! Oh. Аккуратно! А а а я я, я чуть-чуть чуть Что вам нужно, парни? Вы кто вообще? Пожалуйста, не бейте меня. Да вы, вы, вы это таз. Что вам нужно, парни? Делай, что скажем! И никто не пострадает! Так, почему вы так одеты? Заткнись, и жми на газ! Что какие-нибудь Педаль в пол. Да пожалуйста. Ой. Наш мотик не завелся, когда мы прачню ограбили. Позорище. Думаешь, я не в курсе, Стэн? Это все ты виноват? Я? Ну офигеть просто, Мич. <как> ну что? Так, я не вовремя... Эй, парни, я просто ребенок, я не помню Так куда мы едем? Знаешь что, Мич? Может тебе пора найти другого подельника? А вот может и пора. Вот эта мелочь подойдет. Ну, окей, с психами надо соглашаться. Ладно, бери, бери мел мелкоту. Полюбаться такая же рожа, аристокрит... Что он сказал? Стоп. Да? Вовсе нет. Что происходит? Да, что происходит? А что сейчас происходит? Или это просто перчатки у вас такие? Что происходит? Стоп, стоп. Прервемся, пока мне развалили лучший дуэт грабители в истории. Да, не стоит успешить. Дело серьезное. Так, перерыв всем не помешает. Вы два спага пара, парни. Повторяю, что происходит? Вы меня не слушаете, да? Ну давайте, вы два спага парни. Ой. Блин, не надо... Тут. На, включим радио. поможет забыть про прачечную. Хороший мысль. А, им пошли. Ты слышала, Митча? А теперь слышала? Юная леди? О, я что-то сожрала. Ладно. Сейчас назад ограбили прачечную. Блин. По свидетельству оба грабителя были одеты, как садомат. И постоянно ругались. Хотя добыч составила всего 72 доллара четвертаками. Преступники предположительно вооружены и очень опасны. Если увидите их, немедленно сообщите в полицию. Мы посмешище. Да еще и сама Сони про нас рассказывает. О, черт. Так. Да, вот так вот, думаю, вы, парни, созданы друг для друга. Well, что ж, видимо, это конец. Стэн и Мич расстаются. Бери мелочь в напарники. Yeah, да, похоже it. на то. Wow. Ого. Вам обоим стоит хорошенько подумать еще раз. Осталось последнее. Что буду достовериться, что мы сделали правильный выбор. Вот и все. Пусть он пройдет абсолютный грабительский тест Мича. Ага. Yeah. Uh -huh. Я не хочу быть грабителем. Погодите, вы о чем? Четыре вопроса. По ответам на некоторые меч оценит твою преступность. Даже за счет правильных ответов станешь поддельником меча. О, давай. Провалишь тест. Нас мечем придется. Не хочу даже злых вслух произносить. Говори, говори! А, качать... Банковского града это самое. Первый вопрос. Что, из причисленного лучше всего грабить? Ну, давай. Время пошло. Mm -hmm. Банк Петри. Кафе быстрого питания. Брачную. <свят> Четвертакие дело хорошие, но неверно, Потому что рядом с ними мотоцикл может сломаться. Действительно. Я об этом не подумал. Первое предупреждение – Лайките. Второй вопрос. Когда лучше всего грабить? О соступление темноты в тумане рано утром. Соступление темноты. Неверно! В это время идет шоу Sony. Бдайди ты! Второе предупреждение. Последний шанс. Ну давай. Третий вопрос. На чем лучше всего валить с места преступления? На вертолете, на метод... На гоночной машине. Нет, потому что это, типа... Предсказуемо. Да, предсказуемо. На вертолете, что ли? Мотоцикл-то сломаться может? Провал, детка. Эх. Потай руль, меч. Суки. Соки, гады. А, -а, а! Блин, да меня только дошло. ё мое вот залюбил! Короче, мы сейчас за девку играем. В -э 12 июня мы играли за парня. А -а 12 июня мы играли за парня. 21 июня мы играем теперь за девчонку. Все, до да меня доперло. Мы, типа, и есть те самые пропавшие дети, и эта история, что с ними происходило. То есть в первый раз мы добрались до границы, но нас, по-моему, пристрелили. Во второй раз нас арестовали. О, тут за голосуют. голосует. ⁇ -мо ⁇ я что-то, видимо, в врага попала. Вс ⁇ так? Блин, а я все еще не могу копаться, да? Какая-то музыка. О, раздолбанная тачка, я ее знаю. Мы, мы уже виделись. Что? Открыть что-то можно там вынуть о Джаред из Араунд бега себе так на... нет давайте мы потом послушаем вот когда будем стримчик проводить тогда и послушаем okay. так план plan. все знают yes. да Stub Stub controller. поехали uh, guys, ребят мне кажется Look, или can... он тот поганец нас послушивает я поганка, а не поганец Тут не на что смотреть Ой, подождите, а можно я с вами? Не, не, серьезно ну, ну, ладно Я прохожу мимо Ой, это как раз лимузин Сони Где он, Соня? Почти пора Даже не знаю, возможно Может я его на этот раз слишком сильно оскорбила? Найди кого чтобы все заснять. И живо! Ты знаешь, как ему это важно? Где я найду такого лоха? Эй! Эй, ты! О, нет. Повезло тебе. У Сони есть для тебя работенка. Ну, деньги мне не лишние. Отлично. Теперь ты мой новый оператор. Держи камеру. Время странного волшебства. Хорошо. Снимать. Давайте, Погнали. Это просто э, джинсы про насос, ничего особенного У нас есть минута, если тебе охота, типа, поговорить, например, спросить мое мнение о чем-нибудь важном э, У меня есть вопрос Знаете что-нибудь про полицию на трассе 96? Тирак их отправляет ловить подростков-беглецов Флорес бы иначе распределилась по полиции. Ему их не остановить, времена меняются. Они все равно будут прорываться, смотри. Может быть. Хорошо, погнали. Начнем с заставки. Вот так хорошо. С рекламным щитом за моей спиной. Вот так. Я выгляжу, впрочем, сама знаю, восхитительно. Да, вот так. Три, два, один... С вами Соня на Бардаш ремардашной расположении новейшего нефтяного насоса Петри. Буквально секунду спустя министр нефти произнесет речь. Новый насос в подарок Тирака Скорее начнет обогащать нашу и без э, того богатую страну. Снято. О, господи, ну мы облажались. А, как значит оплат? Мы не закончили. Надержи. Давай. Давай, давай, давай. Счастливая звезда получит способность. Да, детка, да. Кажется, удача на вашей стороне. Все вероятности выпадения костей увеличились на 15. Да, детка. О, что это? Амулет на удачу. Мне помог. Может, и тебе поможет. Спасибо. Okay. Ладно, Песик, теперь снимаем министра. Заставь толпу поаплодировать, когда он по упоминает президента Тирака. И у -лю Люка с неодобрением, когда упоминает Флорас. Ясно. А как это делать? Это ж манипуляция. Ты же не из этого молодняка, который изменим мир к лучшему. И все такое. Делай, что сказано. Так, он подходит к подиуму, снимай. Здравствуйте, дорогие граждане! Мы собрались сегодня на церемонии открытия насоса! Не забудь про крупные планы! И насос этот поражает мощь и красотой, как и наши нации! Как и наш президент! А, типа я подбодрил их, да? Неплохо, пельмешка! Флорес. Флорес считает, что нужно... Отказаться от чего-то там топлива и оставить всех без работы. Что вы, дружники-петрики, думаете о Флорес? А, бу, бу. А вон, ну, какая работа? Хорошо, лапку очень хорошо. Хоть разговор об усилении активности бригады. Беспокоен не меня? Не, я даже отпустил дочку-подростка в путешествии. Президент Ирак, гарант безопасности народа, ее арестовали. А? Слава президенту Тираку! Бу! Прошу прощения. Ой, что-то пошло не по плану. Прекрати! С учетом рассказано... А, Тирак ржат! Подростков ежедневно сажают в кутузку! Тирак фашист и диктатор! Голосуй за Флорес! Спасите страну! Остановите их сейчас же! Беги! Here, я тут, Соня! Заткнись, Адам! Стоп, помогите! Ой, oh, нет, no, такие репортажи don't... точно не наши! Эй, эй, эй! Блин, я без денег осталось. Ну, okay. я сорвала звезду. Well, Кажется, пора садиться в лимузин и уезжать. Как любой порядочный журналист, закончивший репортаж. Абсолютно. В целом доставка была ничего. Крутой, пожалуйста. Снова со съемкой министра вышло коряво. Впрочем, все можно отредактировать. Вот, купи себе, все купи. О, еще бабки. В смысле у меня денег нету? Они меня ограбили эти гады? Спасибо. Well, Пора ехать, Лайк! Адам! Поехали! <смех> Эти говнюки меня грабанули?! У меня столько денег было, они меня грабанули?! Вот же суки! Так, а тут трупов, я надеюсь, нету? Тут кого-то пинали, я помню! Я помню, я это видел, я это снимала! Вообще. Какой жесть. А, подождите, я же теперь могу в мусорках копаться. А, да, да, да. Привет, мусорка, поговорим. Одна ты отдыхаешь. Есть испорченная еду. но я помню, там еще где-то наверху была мусорка. Помню, помню, помню, помню. Так, так, так, подождите, подождите. Обождите, обождите. А, вот, вот, вот мимо меня не пройдешь. Погнали. Так, так, так. Чё, ничего? Печалька. Я так долго за тебя шла, а ты, ты мне даже ничего не дала. Но я так понимаю, что в принципе можно эту игру очень сильно изменить. И, ой, Ух ты, бургер! Блин, испорченный. Ладно, давай. А чё делать? Надо как-то энергию восполнять. Так, автостоп у нас есть. Тачка. Это, наверное, вызвать такси, да? А позвонить домой? Ну-ка. Алло, я скучаю. Я тоже скучаю. Ты где? Close? Ты близко? А, не особо. Ясно. А, приятно тебя услышать. Все время я тебе думаю. Ну, все время я I тебе думаю. Вот что. Думаю, нам надо поговорить. Я все думаю. Может, лучше нам. Please. Чего? Так кто Бросаешь меня? Кто-то еще появился? Так. Кто-то еще появился? No. Нет. Just... Просто... А что, по-твоему, должно, happen? должно happen? было случиться? Я за тобой переползу к границу, to чтобы быть на вместе? <звы> да. Ага. Sorry, Мне жаль. Я не могу так. Я не хочу этого делать. Ну, понимаю. что уж. Спасибо за понимание. Че уж заставлять, что ли, тебя? Ну, так что... Удачи. Так, так. Ну, спасибо. Bye. Пока. Это сейчас было внезапно. Я думала, домой позвонить и а не подруги. Так. А... Используюсь? Так-так-так. Что там было э, про детей 5-5? Я ментам пытаюсь позвонить. Это горячая Соня. линия Сони. Есть видения пропавших по, по пропавшем подростке? Ну какие варианты? А денег мне дадут? А с Sony я встречусь? Сбросить вызов. Ладно, а денег мне дадут? No. Нет, но I ты поможешь в своей стране. Да в жопу Петри. Тысяча баксов, я что-то знаю... А, по-моему, ничего не, не, не А, нет, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю. Это, наверное, на карте, кстати, интересно. У нас карта... Да. Карта у нас как-нибудь открывается? Так, за один бакс я могу вызвать себе такси, но как бы... Давайте попробуем автостоп. А, или пешком пройтись. Да ну нафиг, автостоп почти пешком. Так, больше психов встретим. Выйти и пойти вдоль дороги. Ну, погнали. Я надеюсь, у нас опять не это самое. Мне кажется, просто если ты идешь пешком, то есть больше возможности кого-то встретить. Но если есть вариант угнать тачку, я... Я ей воспользуюсь. Я скажу честно, я... А мы тут были. Кажется, именно тут... И есть вот это вот все, да? А, нет, стоп, это другое место. Я просто подумала, что это та самая кафе, что это где мы как раз научились взламывать всякое. Всякая-якая. Опа. Банкомат. Нет, я не буду пока пользоваться свою кредитную карточку, то что вдруг я доберусь все-таки до границы. Отпереть, ключи нужно. Так, я могу тут угнать тачку. Я так понимаю, какую-то, да? Что за музыка? Uh -uh. Ага, right у чака now. сейчас закрыта. Ремонт. Так, я слышу музыку внутри, а про я просто хочу бургер. А вы тогда здесь зачем? Ладно, а вы тогда здесь зачем? The, я uh, менеджер проекта. Проектора, ага. Мне нужно в туалет. Давай, но только быстро. Спасибо. Мы Гони банкноты, Роберт. С меня хватит. Что еще хочет соревноваться? Не я. Медведь душу дьяволу продал, чтобы аэрохокей всех как бы нагибать. Тут, тут, тут, тут, -ту -ту. Слабаки вы все. А ты как, мелочь? Пожалуй попробуй, Давай. У нас тут новый президент. Давайте, конечно. Медведь, ну привет. Ну давай, мы сейчас с тобой поиграем. Играем на трех очков. Поехали. нем кл... классный мужик, мне нравится. Так, а как как? Ага. А. А, Сапляд тебя выделала. Да подожди, это еще не конец. Посмотрим, что ты сгодишься. А? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Вот так вот. <свист> <свист> Ты сейчас у меня олимпийский, не в олимпийской сборной. Очли... Отлично, отлично. Что-то это какое-то очень странное слово. Тихо, тихо. А, блин, он в реальности так не скачет, ёбайё! Ага. Тихо, тихо. Оп. Есть. Так и знал, малявка победитель. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Но твоя победа, мелочь, все по-честному. Ай, плюс 15 баксов. Давай круговую, я плачу. Эй! Ты точно не в олимпийской сборной? А! Вы уже спрашивали. Ага, мол, Джон был отличным вратарем. Чуть-чуть не дотянул до национальной сборной Думаю, это его до сих пор задевает Меня много что задевает, Роберт Блин, у него одного пальца, что ли, нету? Так, я не вовремя? Да нет, просто Джон никак не расстанется с прошлым Чак, подай парню-мученика Поехали Уверен, Роберт? Да, детка, считай уже большая, не так ли? А, да, конечно. Большая? Определенно. Да да, конечно. А, выпить. Ну давайте, жахнем. Вот медведю я доверяю. А, мы раньше не встречались? Мы раньше не встречались? Мы? Нет. Меня зовут Роберт. Приятно познакомиться. Да, реально мило. Взаимно Знаешь, думаю, тебя не просто так сюда принесло Может тебе пора, малявка? Уже поздно Так, под открытым небом безопасно? Нет бабок! Нет выбора Это безопасно в основном Главное не злоупотреблять Ш Что это значит? Дороги бывают одиноко, а? Похоже на то. У этого выбора есть последствия? Ты в порядке? Выглядишь странновато. Блин, Чак, что ты ему подлил? Мученик это? Все. Позже. А мученик, наверное, потому что утром ты просыпаешься вообще никакущий, похоже, дело, да? Эй, проснись! Проснись! Что такое? Мученики это хорошо. Ха, вижу. Ну же, хочу тебе кое-что показать! Кое-что крупное! О, еда. А, господи, я уж сказал, что вдруг я привел добро пожаловать в тайны логово бригады хера себе погодь я у вас тут это немножечко взять дверной ключ хорошо замечательно закрыть так так так так так так так так так так так так так это типа если я захочу выйти да а сдвинуть книгу Клево! Ух ты, ё мое! Мы с Джоном были у границы в 86-м. Бригада существует много лет. Фигаспи, это... Награда! Ага, это мы тоже. Передачка одно из наших крупнейших достижений. Палис его ищет, но им его в жизни не загоробастать. Мы запланировали кое-что особенное ко дню выборов Увидишь Да, и что это? А за дверью что? А... Идем, покажу что тут делает ребенок, Роберт Ого! ху, -ху. Детка, ты политически грамотна К тому же нам ведь нужно пополнение Ай... Я никому не скажу. Видишь, припацца она не станет. Я начну. Вот что. Ставки надо повышать сейчас или никогда. У меня есть план ми минирования рекламного счета Тирака. Приманим ментов фальшивой трансляцией, а как приедут, бах, и взорвем бомбу. Не самая масштабная операция, но неплохое начало и заставит всех задуматься. Добровольцы есть? Ой, я вызываюсь, давай. Это здорово, но думаю, тут нужны закаленные партизаны. Я готов, Роберт. Это не наш путь. Они отсылают детей в трудовые лагеря, Джон. Протестами этого не остановишь, и Флорес хрена с два это прекратит. Роберт прав! Надо нападать немедленно! Алекс, наш маленький гений поможет нам собрать устройство. Если все пройдет хорошо, мы сможем собрать к дню выбор что-нибудь покрупнее и поразрушительнее. Детка выходит из игры, Роберт! Не хочет в этом участвовать. Обойдемся без Алекса. Найдем кого-нибудь взамен. Я вам всем говорю, от насилия больше беды, чем пользы. Смешно, а? Почему? Смешно! Это же Джон с подружкой в 86-м были за рулем грузовика, который должен был убить Терака. Я изменился, Роберт. Это точно. Вот что, давайте проголосуем, и все решим раз и навсегда. Должна ли бригада вести себя агрессивнее? Нет! Да! Да. Воздержусь. Нет. Нет. Да. Три против трех! Проще мелочь, раз уж она She's здесь. Да нет, конечно. Mm, а, такое, well, зачем ты дитё притащила? Чтобы голосовать по твоей указке. Невероятно. Ed, Что думаешь? Вам надо напасть, насилие не выход. Не буду я голосовать, но не выход you это. Цикло ты мелочь. Думал, с тебя на сейчас настоящий бригадир выйдет. Да я за Джона получается, вот они хотели сделать теракт, они взорвали гору. Ребят, сканер сработал, полиция едет. Все знают, что делать. По машинам разъезжаемся спокойно. Не волнуйся, тебя они точно никогда не заподозрят. Эй, ты сыграть хочешь? Можно, деньги, есть не против. А вы что? Заметано, давай двадцатку поставим. Сыграем. Ну, давай! Пам-пам-пам! Пам-пам-пам! <laughs> ну, так ласково начинает прям. Okay, Ладно, вы выиграли. Square square. Все по-честному, вот Here's деньги. Ну, так ё, yeah. давай. Так. Еще разок. Да, ну на, ну, на интерес. Подожди, а больше никаких... А я не могу выйти. Ну, давай. Я тоже не могла выйти? Так, ну погнали, давай. Как бы обыгрывать я, да. Поддаваться я тоже, да. Но это я не хочу. Да нет, я хочу уйти отсюда. А, я же свободна, все. Чё это я? Так, а у меня ключ от какой-то двери. Так, нужно. Чем могу помочь? Здесь я на что-нибудь. Знаете что-нибудь про форс? Она умеренный взгляд. Даже если исполнить все обещания, не, не такие перемены нам нужны. Господи, копы, креветики. Я тут так чисто это проёблюсь. <говорит> Хать! Ага, туалет. Что у нас может быть? Мы только одну кабинку можем открыть? Опа! Опа! Революция 96! Отлично. Так, а тут? Эээ... -э -э -э не совсем то, что я хотела увидеть, но ладно Пошли дальше Ну, конечно, если вы приходите в бар <с <с Не стоит вот так вот напив... садиться с мужиками и напиваться Это может очень плохо кончиться Так, я могу что-нибудь тут подрезать, что-нибудь взять, что-нибудь выпить ты просто сидишь грустишь, ну ладно. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. пойдем. Так. В смысле я могу пам, пам. У меня, кстати, ключ от какой-то двери. А ты? А, да Так, та та та та та та та Деньги, сейф. Взять. Соскрести. Давай. Ты победил! Удача на твоей стороне! Благодаря Соне, да. Хорош. а, -а, -а Сломать замок, взломает. Блин, у меня этого нету пока. Надо где-то где это найти где-то это найти. Больше ничего. Тут, наверное, в этом шкафчике все самое интересное. Ладно, уходим. Ну тогда, угоняем машину. <связать> Блин, меня опять становит, да? Не везет меня с тачками? Мысли. А, наверное, в том шкафчике ключи от машины. Вот оно что. А я коповскую тачку выбрать могу, интересно. Что они тут зашиваются-то? Ладно, тут вроде бы ничего такого нету. Пойдем дальше. Пошли гулять. Ну так-то, в принципе, если. Блин, ну, кстати, психи дат. Тут... Три. Ну, давайте, да, пойдем. У нас получается отнимется сейчас три энергии, но это нормально. -у -у. Нормально, нормально, держимся. Если что, денег много, мы можем что-нибудь даже взять. Взять, купить себе. Так, и куда мы пришли? Тут, видимо, что-то что начнется сейчас, да? Ну иначе как? Иначе... Слышишь меня? Что за шум? Какой-то баг со связью. Ну не переживай. Подрученный Эйнштейн все исправит. Вы... Кто, я? А, это вон... Вот. Work? Так работает? Ой, no, no все по-прежнему. О, пацан! Подсоби немного. Надо бак починить. Не вопрос. Мистер Медведь меня плохо слышит. Если я выйду, он отключится. Зуб даю. С кем ты разговариваешь? Да не парься, мистер М. Стопщик подобрал. Что мне делать? Возьми этот ком. А я на него установил металлоискатель. Проверь землю. Должен быть спрятан ключи, чтобы открыть короб и перезапустить ком ли... линию. линию. Педрио свои ключи ныкают под землей, видимо. <рискотворение в панели> О, <рискотворение в панели> <рискотворение в панели> нашел! Кажется, да. А что мне с этим делать? Да? И что мне с этим... Ай, ё-моё, да нашла я! Вот тут вот. А, во! Ржавая банка. Куда ты, блин? Водоинг Во. вот еще. О, нашли. Nice Отлично. Фотка. А вы понравилось? Подожди. Hold on, Mr. U. Hold on. Ладно. Все, пошли, пошли. Покопались и хватит. Ну монетку нашли, мы молодцы Что? Ну, брось мусор в урму, какая прелесть <соскоп> Подождите, я выку... А, а! Подождите, я же выкупала ключ Нашел! Подожди, так я она или он? Я не понимаю Коробку открыть же ведь, да, господи. Спасибо. Теперь меня слушать все. Так вот, я хочу сказать, большие передатчики все на месте. Замем этих свиней ненадолго. Спасибо, Алекс. Работа на бригаду, деньги. Ты выиграл цыпленка на ужин. Не надо бежать, Алекс. Постой, постой! Мои родители! Прости, сейчас не время! Скоро поговорим, Лады! Обещаю! Не отключайся! Нажми кнопку еще раз! Не вопрос? Поздно! Отключился! Ну, я попыталась! Я попыталась! О, господи! Ну что вы создаете такую ауру? Я не могу прям... Сразу все вокруг потемнел, дождь пошел. Ребенок грустный. что там про родителей спрашивал. Ну, давайте, да, давите, Витя нажалась, да. <плышит> У меня же это голос поплыл. Слушай, пацан. <плышит> Что-то меряем голос поплыл. А -а -а -а. Все в порядке? Я в порядке. Немного расстроен. Почему? еще информацию о своих биородителях. Они погибли, когда я был маленьким, в теракте в Но нашел немного. Ой-ой-ой-ой-ой. А это медведь со своей. Взорвал это все дело, да? Не останавливайся, не сдавайся. Спасибо. Мать, в смысле приемная, сказала, что я, может, и не найду ничего. Но я ей не поверил. Она знает, что ты сбежал? Ага, но больше она не знает ничего. Ну же, давай переждем дождь в кабинке. Ми -ми -ми. Ми -ми -ми -ми -ми. Ну давай А, может позвонишь матери? Я даже не знаю а Скажи ей, что ты в порядке Ага, думаю ты прав Я могу монетку тебе подкинуть. Хочешь, надо тебе. Округ 22, Слушай. Алло? Алекс? Это ты? Да. Это я. Все в порядке? Что именно сказать? Скажи, что... Просто начни говорить. Давай. Все хорошо. Can. Просто так звоню. To... Отметиться. Ты же там eat? не голодаешь? Are, Правда ведь? Можешь вернуться до домой you в любой момент Помни об этом а, Скажи, что еды хватает yeah. Да, еды навалом, спасибо I... Я... I Надеюсь, ты найдешь, что ищешь Я по тебе скучаю, Alex. Алекс Спроси, как у нее дела, не говори, что... Так, скажи, что... I... Я... I Я тоже скучаю вот что I should go. Мне пора oh, О, уже? Кажется, скоро позвонишь I'll call again Скоро soon. еще позвоню I promise. Обещаю Я тебя люблю, Алекс Bye. Пока Bye, Пока, малыш Нормально, хорош понимающая мать Ну I'm же Ну и теснотищ better... Мне no. лучше Thanks Спасибо, что уговорил позвонить так, э, рад помочь. А, не в курсе, как перейти границу. Есть советы, как выжить стопщику. Ну, давайте, не в курсе, как перейти границу. Я-то не хочу сбегать. Кто знает одного парня, он знает другого, а то знает еще одну девку, а она перешла по каким-то секретным тоннелям на границе. Это я помню. А, чего бы перемены не стоили? Да, я и в канализацию полезу, лишь бы сбежать. Расскажу на чистоту. Личная кен для меня очень важна. Мне еще надо кое-что подчистить. Кстати, если хочешь, в сумке есть злаковый батончик. Ты на вид голоден. Думаю, пойду пешком дальше. Как скажешь. А, я не пойду пешком. И удачи тебе в пути. Надеюсь, ты берешь этот раз. Так, спасибо. Не, я, походу, пес на автобусе. Так, где у тебя там батончик, говоришь? Заплатить за проезд. Либо вызвать такси. Блин. Хотела пройтись. А сколько это будет стоить пройтись? Нам энергии. У нас три энергии осталось. Мы такие на последнем издыхании двигаемся. Ну-ка. Сколько там? Две. Нормально. Идем пешком. Хватит. Более, его батончик нам реально очень помог. кадралом фигачим. Так. Блин, у нас еще три навыка нужно открыть нам. Это, конечно, подо мной. Сейчас я вам покажу. Покажу на всякий случай, чтобы вы это тоже видели. Вот, видите? Прям подо мной вот три навыка нужно еще открыть. А, я уехала. Приехала, все хорошо. Так, нам скоро заканчивать? Нормально, только не отключайся, все хорошо. Нам хватило. А мы тут были. А, нет, тут не были. Это какой-то другой уже мотель. Пропавшие дети. Это как раз мы. За кого мы играем? Что с этими детьми происходит? Что здесь? Номер закрыт на ремонт, написано. Но что-то я не вижу там никакого ремонта. Так, менты тут. Опа, фига себе, смотрите, какая-то шанина там происходит. Что-то непонятное. Тут опять жарит что ли? Это ж пипец. Нет! Нет! Байкеры тут! Ё-моё! Мне кажется, я их слышу. Эти говнюки здесь. Которые меня обокрали. Блин, автомат не работает. Я бы что-нибудь себе бы взяла. Чтобы энергию восполнить. Опа, открыть дверь.. Нет у меня отмычки. Ничего у меня нету. Где мне найти воров, которые могут мне помочь в этом? Так, ну здрасте. Да, сейчас мы посмотрим, что у нас тут вообще происходит. Так, обойдем еще с другой стороны. Мы помним, что там есть еще второй... А, а, дальше нельзя не пропускать меня. Там есть еще второй этаж. Его тоже можно обойти, в принципе. Ну-ка, давайте забежим, посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут что, о, мужик, привет. А ты не разговариваешь? Хорошо. Игнорщик, фу, вот таким быть. Так, ну тут у нас вроде бы ничего такого я не вижу. Сейчас быстренько осмотрим и спустимся уже как раз вниз выяснять. Так по этим мы не лазим. Так, так, так, так, так, так, так. Тут тоже вроде бы ничего нету такого. Ну осмотрели, хорошо, спускаемся тогда вниз. Мне кажется, я что-то слышу, кто-то где-то угукает, хрюкает, что-то происходит. Как я могу помочь? О, oh, no. oh, нет, back. она вернулась. Cool. Просто ведите okay? себя, как ни в чем не бывало. А, кто вернулся? Прошу прощения. Может, тебя на минутку? А, что происходит? Я все объясню в номере. Подождите, а это... Как продвигается Фанни? Почти готово. Это любовь этого медведя. Так, что про тут происходит? Иду последую передатчика бригады. Слышали о таком? Э, вроде да. Я уверена, тот, кто его возит, часто бывает в этом отеле. Думаю, даже она или он были здесь в прошлое воскресенье. А, хотите, чтобы я посправлю постояльцев? Yeah. Ага. Почему я? Местные, Местные постояльцы полиции говорить не станут. Поправьте so сказать, some мне some кажется, кое-кто из них, из бригады. А что если так? Тогда это как минимум подстрекательство и подсобничество terrorists. террористам. А, ментам не помогают, типа. А. Нет, я помогу. Я знал, что на тебя можно положиться. Мне интересно. Все, что тебе нужно, на стене. Возьми. Вот это вот. Взять. Вот что будет дальше. Вот наброски лазурчика, которые, как мы считаем, возят передатчик. Поговори с гостями и вычеркни тех, кто не подходит. Возвращайся, когда сократишь список. Ясно? Ага. Еще вопросы есть? Любые. А что думаете про выборы? Конечно, у меня есть мысли. Например, расскажете? Ха, неплохая попытка. Понимаю, отлично. Ладно, не будем ее трогать. Ну, хорошо, я... Ну, погнали. Хотела еще ее про других моментов спросить, но что-то как-то нет. Так, ну, пошли. А мы из какого номера вышли? Ты что-то такая... Подожди, а ты на байке едешь? А, мы вышли вот из этого номера, как раз таки, да. Так, ну погнали. А, а мы можем что-то посмотреть туда? Так, подождите, посмотреть на портреты. Этот. Знаю, да. Вроде бы, да, Это же он. Как его, Митчел? Ой, медведь узнаю. Ну мы, в принципе, можем ее запутать. Даже по-хорошему, да? Ладно, давайте пока прогуляемся, просто хотя бы посмотрим, что тут происходит. Так, давай с тобой поговорим. Она ушла. Подожди, подожди. Что там на, на стенке написано? Не вижу! Пройти к нему можно как-нибудь? А, -а, а! С другой стороны, да? А! -а, -а. Просто резко верчу камерой, получается, мне прям по глазам бьет. Пройти там нам нельзя. Ну ладно. Ладно, давайте постучим сюда. есть? Никто не открывает. Точно. Ну ладно. Давай сюда. Ты не очень. Могу с этим пособить. А вы нар наркоторговец? А, вы здесь были в прошлой воскресенье? Yes. Был, да. Почему? Видите, посади соседа. Дай подумай. Да, да, он, да он. был один парень. Я с, с ним не говорил. Не выглядел он раз... разговорчивым. Квадратное лицо такое, весь из себя мачу. Понимаешь, о чем я? Вот. Поможет. Квадратное лицо. Ух, ⁇ -мо ⁇ Весь из себя такой мачо. Кто из них? Ну, а любой из них может презентовать себя как мачо. Сейчас мы на медведя выйдем-то. А, стучать. Да, минутку. А ты не торопился, где мой салат? Так, вы здесь были в прошлом Да. Видите, поставили здесь номер внутри. О, да, я его старался избегать, он меня напугал. Он мой ровесник, а я себя старым не считаю. Ты же не думаешь, что я старик? Нет. Разгадка в салате. Много-много салата. Старый. Взрослый просто, да? Подождите. Подросток. Никто. Старый. Только один у нас. Взрослый. Ну, наверное, просто, я не знаю, взрослый какой-то. Что ж, продолжу ждать свой салат И удачи, Флорес Погнали дальше Алло Чем могу помочь? Ух ты, вы были здесь в Скорсей? Да yes. Видели пасаду свой номер, номер yes. Да, вообще-то я I его хорошо помню fact, И симпатичный Крупный, с короткой стрижкой Большие hands, руки, сильные hands, руки yeah. Номерка его нет случайно. Э, нет. Короткий волос. Если найдется, я и завтра буду тут. Ой-ой-ой, мы подходим к медведю. Ты кто? Эй! Я знаю, что ты делаешь. Пардон? Правда? Ты уверен, что хочешь этим заниматься? В смысле? Может, тебе не стоит вмешиваться? Это люди лучше, чем про них говорят. Вы из бригады? Да. я знаю человека, которого ты ищешь. Он хороший. Это медведь, я понимаю. Не делай этого. Прошу. Подделай результаты. Она в жизни не догадается. Подделать результаты. Где же доброе дело, поверь Вы выбрали собрать в плане. Ну я медведя не выдам Он классный Залазь, быстро Никуда не продвинулся? Точно задавал правильные вопросы? Если другие зацепки Посмотрим, как это с ними сочетается а что случится, когда мы его найдем? Mean, как он, в каком смысле что? Фирма? Этот человек занимает важное положение в террористической организации. Мы такое с рук не спускаем. There, Слышишь меня, Экс-мать? Минутку, нужно this. ответить. Экс-мать. Я только что продал игру, которую сделал. Это здорово, малыш. Careful, Ты там осторожно, right? да? Ну не начинай, пожалуйста. Не жаль. Как твои поиски? Поиски продвигаются. Я много знал про родителей. О! Они были впечатляющими людьми, умными, добрыми, думаю. Я на них очень похож. О, что ж, рада слышать. Ты действительно добрый, умный. Медведь езжает сюда. Да ладно, он ее сын. Слушай, мне пора. Я скоро перезвоню, лады? Береги себя, милый. Хорошо. Пока. Пока. Что это был за грохот? Даже не знаю ничего. Нет. Как вы люди вообще умудряются отдохнуть? Не понимаю. Что ж, спасибо за помощь. Но мне надо тут все убрать. Слушай, я тебя раньше не встречала? Может быть? Хм. Ладно, возьми, вот. Тут немного, но ты заслуживаешь за помощь. А, -а, -а собачей. Береги себя, лады. С дороги бывает всякое Эх, жаль, жаль к ней вот так вот. Прям нехорошо. Кому можно вломиться? Так. Я не преступник, но тем не менее. Ой, я могу тут поспать. Ничего себе. Я видел вас. Что в новом мире 008. Отец потерял ключи. Как раз перед тем, как пропал. Где он их потерял? Да, лезь, глянь. Я пока не нашла, но жопой чую, они там. Я видел вас и грузовик. Ты ментам стукнул? Ну, это такой себе. Нет, я за вас. Спасибо. Спать охота. Отдохни немного в номере. Но недолго, ладно? О, спать бесплатно. Давай! А тут что это? Я тут, значит, жопу надрываю. Всяким хорошим людям вру, чтобы спасти других хороших людей. И как? Конечно, мне бесплатно нужно. Так, в туалете там что-то посмотреть нужно, да? А, только на... найти бы этот туалет еще. Ты нормально? У тебя все в порядке? Мне кажется, это какой-то странный. Так, а где у вас тут туалет? Реально. А, вот он. Так, в туалете, глянь, говорит. Обыскать. Дверной ключ. Это от квартиры 008 у нас получается, да? А это где у нас это, наверху? Наверное. Ага, вот она. Нет, значит, не наверху, вот здесь. Открыть. Открыть. Сразу забираем. Так, открыть. Тут вот ничего. Вовремя. Так, открыть. взять кольчи от машины. Нара, та та та та та тота, тота, тота, тота, все связаны, повязаны. Прям прикольно. Это что? тота, с тота, отряд юных пограничников. тота, тота, так, где моя машина? А, ей! Угадать машину, блин. Я чувствую... Я гоню машину, потом меня опять и грабит, да? Не надо меня грабить, пожалуйста. Ну, мы прям хорошо... О, сколько времени прошло?